О, спасибо, Ильша, спасибо брата, ложуха. Брат. оттушишь, братан, спасибо, бро. О, привет Вина. Спасибо. За колюху я отдаю калькулятор, то мы подарок. На держи. Мой папа, конечно. Ну, любит калькулятор. Поставил, я отнес, тоже. Да, а, Ильна, потому что ты помогает всегда по физике. Вот, вот, спасибо вот, тебе. Брат, брат, ну я пошел Но еще раз от Бро, пока. До скорого. Увидимся еще. Давай, пока!